Луна в Ганданте, часть вторая. Мы переходим ко второму параметру, который связан с Луной, и это наши желания. Все наши «хочу», «не хочу», особенно на бытовом, ежедневном уровне. Ваши «хочу» могут менять амплитуду просто молниеносно. То вы хотите чего-то, то через минуту не хотите. То вам хочется общаться с близким человеком, то через минуту он уже вас раздражает. И вы не знаете, что с этим делать. То вам хочется кушать, то тошнит от еды. Газ, тормоз, газ, тормоз. Лучший выход — осознанно отпустить такое напряжение и переключиться. И если какие-то бытовые желания не исполняются, махните на них рукой, переключите ваш ум на другое, хотя бы на время гонданты Луны, ведь она длится всего 12 часов, это самая короткая ганданта. Уж можно взять себя в руки, вы от этого только выиграете. И еще один важный момент, если у человека в момент рождения Луна в ганданте, то он может вот это все ощущать постоянно, каждый день, и это будет задача на всю жизнь, уметь справляться с такими состояниями. Но во время ганданты транзитной это будет ощущаться во много раз сильнее. Конечно же, все эти знания надо дальше прикладывать на свой личный натальный гороскоп, это я уже рассказываю на обучении. Ну а через 9 дней мы продолжим, выйдет третья часть про гонданту Луны, финальная. Желаю всем благоприятного перехода, ведь ганданта это переход. Подписывайтесь на мой аккаунт Лидия Шахте, здесь гонданты всех планет и в совершенно нестандартном джотиш формате. Научно, практично, нейрофизиологично жду вас.